Наташа. Добро пожаловать на наш канал! И мы здесь собрались для того, чтобы снять вторую часть челленджа Откуси, Куси, лизни или ничего, ничего не сделай! Думаем, что вы знаете уже правила игры, но для тех, кто не знает, мы хотим рассказать Каждый будет выбирать свое действие Откусить, лизнуть или ничего Кому повезет, продукты будут разные Вкусные? И не очень! И даже совсем не продукты. И мы опять испытаем свою удачу. Так кому же сегодня повезет? Смотрите, и вы узнаете. А перед тем, как мы начнем, мы сделаем паузу 5 секунд. Для тех, кто еще не подписался. Нажмите на красную кнопочку под видео. Отчет пошел. 5, 4, 3, 2, 1. Подписались? Спасибо! Ну что, играем? Играем! Складываем наши листочки. Мы готовы! Несите нам первый продукт. Первый продукт готов. Выбираем действие. Что же мы будем кусать и облизывать? О, Алина как раз любит такое. Это у нас колбаса. Ну, пожалуйста. Приступай. Как раз тебе повезло. Куда же Ого. А мне надо будет лизнуть. Вкусная колбаска? Облизывается. А я тоже буду облизываться. Любимая колбаска. М -м -м. Я только ее лизну. Это не тяжело. Я бы даже откусила. Но у меня лизни. Итак, что у нас здесь в коробочке? Открываем. Это сгущенка. Будем выбирать действие. Я Хоть бы мне лизнуть. А мне? О, тебе повезло. Ну нет. Ой, лиз... Мне лизнуть. А мне ничего. А я так люблю сгущенку. Я не могу смотреть. Я очень люблю тоже сгущенку. Я как котенок. Все? Нет. Хватит. Опять добрался сгущенки. Вы уже, наверное, знаете по предыдущим видео, что Алина наша очень любит сгущенку. Кстати, так же, как и я. <связываю> Складываю. И нам уже принесли следующий продукт. И что там? Ну, смотри сама, давай. Так. Ух ты, здесь апельсинка. Опять? Сквиш? Давай попробуем. Нет, уже не, уже не сквиш. сквиш? А давай посмотрим, что мы будем с ней делать. Смотреть на нее мы будем. <смех> Я хоть как бы мне повезло. Хоть бы мне повезло. Лизни. А мне ничего? Мне кусать помадой. А -а -а. Не повезло. Так, давайте. Ложи и сразу перемешиваем. мне же ее укусить, куда же ее кусать? Прям со шкуркой. Не подглядывай. <смех> а как мне ее кусить? <смех> <смех> <смех> <смех> Там не сказано, что надо кушать. Я просто ее откусила. Молодец. Погнали дальше. Ну что же там нам принесли? Это <свист> есть! <свист> что с ним делать? <свист> о, какой! О какой! <свист> о, какой он страшный, он как настоящий! Ой. Давайте мы посмотрим! Берем ведро, выбираем действие! бы ты хотел ничего нет у тебя будет укуси нет Откусить. у тебя будет у тебя будет у меня будет Ребята, ничего давайте если у мамы попадется укусить вы поставите лайк ну, выбирай давай я выбираю так что у меня? я боюсь друзья поддержите меня лайком пожалуйста у меня ничего ничего Не хочу я такой кусать какую-то ящерку за хвост. Никогда не кусала ящерку за хвост. А давай я за тебя укушу. Давай я тебя укушу А я за тебя укушу. Друзья, давайте я ее укушу вместо этой ящерки Алину. Нет. Не хочу кусать. Надо, мама, надо. Она уже тебя ждет. Я не хочу, чтобы меня кусали. Я убегу от вас. Я закрою глаза, можно? Только не укусать. А можно, а можно лапку, просто укусить надо. Куда кусать? Я убегу от вас. Вы меня хотите съесть? Я еще не кусала. <свес> Ты его жалеешь. <свес> Покусанного. <свес> Он уже тебе волосы выдирает. <свес> <свес> Перепугал. Ну давай. Я уже укусила ящерку. Следующий индивидиант. Готова? <свес> Готова? Да. <свес> <свес> <свес> <свес> Что нам принесли? Какой А, какой? А -а -а, а, это... это лук! Хоть бы мне вот этот раз повезло. Кто мне постоянно не везет? Выбираем действия. Давай, давай, ой, ой, ой! Так, интересно. Кому что? Оу, я уже готова радоваться и прыгать, ура! Мне я... ничего с луком надо а делать. Они просто лизнуть, а не кусать. Давай. Складываем, складываем, складываем. Держи, мой лук. Кстати, она любит лук? Не очень. А, она любит чеснок? Точно. Чиканы-то несли, принесли лучок. Давай, кусай, кусай, давай. Не кусай. Она хотела же укусить. Кусай. <свят> кусай. Эм, эм, эм, эм. Да хватит же, я поблизывала полностью. Я ничего. Ну как, язык не печет? Точно? Надо было в серединке и тут лизнуть. А лук полезный, ребята. Следующий продукт, ты готова? Выбирайте этот лук, принесите нам следующий продукт. <свист> вот нам принесли следующий продуктик. <свист> Ты что-то там увидела? Да. <свист> а я еще нет. <свист> Давай посмотрим. Это рыбка. Рыбочка. Рыбка вкусная. Выбираем действие. Что мы будем делать с вот этой рыбой? Отлично. Подожди, не тот, не тот. Я перемешиваю ну ладно хотела, хотела ее ничего. У -у -у, опять мне кусать рыбу как эту ящерку за хвост или за лапку тут лапок нету понюхай и ничего не делай а я буду ее кусать Ты видела? Солененькая? Укусила я ее. Ты видела? Ты засчитала мне? Да! Итак, сделала! Несите нам следующий продукт. Ингредиентик. Итак, друзья, у нас последний продукт. Что у нас там такое? Большое оранжевое, не открывай, не открывай, <связывая> не открывай. открывай, не дам, не дам, не дам, <связывая> ну давайте посмотрим, посмотрим, <связывая> да. открываем, о, <связывая> <связывая> это что мы с ней будем делать, пускай она полежит, полежи пожалуйста, выбираем действие, что бы ты хотела? Ничего. Смотрим. Ничего! Ничего! Опять. Ну что это такое? Друзья, поддержите нас лайком! Ах! Как мне ее кусать? Ладно, кусаю за ушко. Оторвала ушко? Я шучу, не оторвал. А как Друзья, наш челлендж подошел к концу. Мы сегодня накусались, наоблизывались и ничего не делали тоже. Ну, кому повезло? Мне повезло. Наверное, я сегодня много покусала. Если вы поставите нам лайк, like. мы сыграем третью часть и она будет еще интереснее с загадками и сюрпризами. И, наверное, с Сережиком. Если видео вам понравилось и настроение у вас хорошее, ставьте like. лайки. Мы, мы всех вас любим и надеемся, что, что это взаимно. Хорошего вам настроения, всем счастливо и всем пока! пока! До новых встреч!